Многообразие во взглядах, единство организации. Нам нужно всероссийское движение. То, что нас объединяет, важнее различий во взглядах. Большая организация эффективнее маленьких групп. Остановим несправедливость, неравенство, насилие и агрессию. Феминизм для всех!